Всем привет, сегодня с вами Маша и еще очень много народу и сегодня мы будем играть, точнее подписчики, да, и еще Миска и Лера, и сегодня мы будем играть в новую игру, новая рубрика на канале, если нас поймают, видео закончится, да, короче, сейчас будет жесть, пойдем. Подождите, давайте, скажите, в какое место поедете. Смотрите, давайте. А, я поеду на ранчо. А вы куда? Кто на озеро велдилы, вел а кто на я в озеро. Я, я в озеро. Я... <св> Маша, я ты Маша, ты тогда на ехать. Маша, ты тогда на велдилы, потому что на ранчо. Все, все, все, быстрее едем, едем, едем, едем. Что будет жесть. Сейчас пишу на Стигу. Я просто не знаю. Фу, Надя, я просто сейчас. Я просто сейчас не знаю. Все, ребят, бежим. Надеюсь, Надя... надеюсь, что Надя. И надеюсь только, что Надя написала там Го. Надо поковать ну, типа адекватнее, потому что ничего врать не буду. <свистит> я забыла включить камеру прыжка. Все включила. Фух. Такое чувство, что они уже бегут за мной и я не знаю. А я вообще остановилась на настройках лазить? По пожалеть IP адрес ой, ой, ой, ой, у меня тут, у меня тут все для кача осёл. лошади. Не овцы, не коровы эти тупые, а осел, жеребенок, понимаете, все для жизни. Походу, а нет. Ребят, бегайте, О, там, бегайте нет. там по скалам, вообще просто не понять, почему просто что. Э, ну, действительно, что... блин. Они тут короче такого. О, цветок, цветок, цветок, цветок. Я вижу Джок. красного чувака, и получается то, что я такая бегу, и именно в забор. Вот им надо строить дороги российские, они строят забор. В чем прикол? <связано, <связано> куда я Ребят, вы можете в <связано> любых зо... Ребят, вы бе. <связано> Ребят, вы бегайте не только по озеру Веллил -Вел и все такое. Вы бегаете по всей зоне. Имею в виду только перевозка. Только перевозка. Ребят, понятно? Комментируйте. Ага. Понятно. То, что меня сейчас за мной бегут трое человек. Ну, типа, ты, типа, типа, озеро типа, поехала, да, ты можешь побежать в типа, на Ранче типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, я просто сейчас одна бегаю. Какая-то левая баба была, надеюсь, что она... Ну, если не в красном, значит не с нами. Но, возможно, она, она за просто... мной прыгнула просто. Я разбилась. Вот это я умная. Мы все заметили. Мы заметили. Вот еще эти нити красные, все красное. По-моему, я сейчас, по по сейчас заведу. По-моему, сейчас заведу себя в тупик. Я сейчас раз туда бегу. Я вообще зря это делаю. То есть ты их уже видела, да? <свистые> то есть Натя, им все нормально сказала, огонь не побежак, да? <свистые> да, я уже за мной какая-то девочка бежит, и я такая, что тебе надо. Она <свистые> надо? очень близко к тебе не была, просто если да, то он тебя уже поймал. Нет, а ну все. Нет, она не была. Потому что дошла туда. Потому что типа когда на галопе бежишь, когда на галопе бежишь, то игроки у тебя очень сильно опаздывают. Типа, если она будет рядом с тобой, значит, она уже заехала в себя. Понятно? Nee, а то они потом будут бомбить то, что я поймала там кого-то. Поймала, поймала. Я думала, это было красное. кто это такие. <сосы> Знаешь, это у меня такое патрот. ощущение, будто бы они там задумали друг, типа, люди не в красном следят, где мы, да? Не, не подают <сосы> признаков жизни, да? А потом... <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> я я поиграла! Ссссс! <свист> Сссс! <свист> это, это уже страшно! Ахахахаха! что я прямо сейчас уже обдевалась по полной? А я думала, ты знаешь, я думала, что мне первые сегодня идут, потому что всё, мне страшно, типа такая куча... Всё, ребята, всё, ребята, теперь тоже ищу! Ребята, теперь тоже ищу, поэтому... Так, какой-то. <свист> <свист> Дорогие <свист> друзья! <свист> это какая-то чулочила! <свист> Синим. А что делать, если я еще и дельтоник и не могу узнать красный Мысли на дельтоник? ну это вообще... Маша типа ушла от нас, да? Маша не ушла, Маша в Дискорде сидит! А вот это стало страшно! я бегу от одной, бегу к другой! Маша сейчас вас за гаражами вылобит! Побомбит! Знаете, как меня поймали? Там просто тёлка выехал из сканевоза, и я прям в неё влетела сама. За мной бегут, вот, я просто... Это Я просто это в горы, непонятно зачем. И, и что ты спалила? А я не сказала, в какие горы. Я вообще по лесу бегу. А может и по горам. Разворачиваемся. Разворотик можно все я засяду в одном месте, и меня никто бегут. не найдет. Нет, Маша, правила игры Знаешь, бегать. Просто все бегают какую-то жопу, чтобы пускать, и я такая по дороге. Зеленый трактор. На дороге это значит, Какой да? Еще? Какой еще, блин, зеленый трактор? Слушай, тут все слово в дороге Я Знаете, я даже не удивлена, то, что я самая первая просрала в самом первом выпуске и в попытки первой попытке вообще... П -п -п -первый, первый, тоже... первый, первый, первый и первый Мы даже не удивились Тут какие-то какие бабы-бе меня просто заметила, ёпарас Твоё красота, мне страшно, пацаны <сёк> О, вот он, она, она меня бежит. потеряет, главное она, не она, она бежит за мной, ё-моё. <сёк> не... А, нет, это, это была Марина, это была Марина. Им нужно было в, в сине-белой <сёк> <сёк> Знаете, типа у них разведка, да, а сами... <сёк> Знаете, типа там э, де, часть людей типа разведка, да, которые нам не показались, да, и там, наверное, я тогда общалась, эти дуры побежали туда быстрее, и на эти просто на перевозку садятся и быстро бегут за нами. Нет, самое прикольное, знаете что? То, что меня поймал человек, который типа только выехал из каневозки, поэтому меня это жестко напрягает, может быть так и есть. Нет, просто они типа такие сине-бело-красные, мы такие черно-белые. Ну ладно. Нет, знаешь, типа правила созданы для того, чтобы их нарушать. Меня поймали. Не, не нарушайте, кстати, это правило как бы... Тебя поймали? Да, выключайте микрофон, я сейчас буду орать. Не, не, не, все, надевай на красный, одевайся в красный и идем искать миску. Ребята, вы понимаете, что сейчас за мной бегут, и у меня никаких нет. нет. Блин, я не взяла шапочку красивую. Ладно, Подожди, Оле, а где тебя поймали? Я хочу стать где миска, потому что, где тебя поймали? Так она не рядом со мной. Мяу. Нет, просто, я имею в виду без типа... Сухолов. Я тоже, ну блин, тогда мы не поймем где миска. Какую жопу. Типа, и, и миска такая, и ссутка миска ссутка. такая, фух, чуть не веду. спалили, я без сухолов. <свят> Нет, я не без сухолов вообще, отцовала совсем. Да О, красный, красный какой-то. Ха я просто я, как спортивная какая-то биджигерка какая-то такая. Вообще. <соспорщик> Спортивка. Вы, вы понимаете, типа. что кто за мной бежит, Ан англичанин? Меня уже... За мной бегут уже три красных. <соспорщик> <соспорщик> <соспорщик> Интересно, где вы там вообще бегаете? <соспорщик> я вижу, красные бегают. Почему Ребята, они друг друга не зовут тебя это... ловить? Почему они бегут куда-то? я это капец. Все Маша. Нет, Лея, знаешь, что у удивляется? То, что все красные сейчас бегут в одном направлении, а я бегу в обратном. Они сообщили, где находится Маша? Где? Они, без... они бегут все в лес холов. Они все в лес холов бегут. А я оттуда вот такая. плюс, плюс. Плюс. Ой, она, в холов. Она, она, ржет, она в лесу халов! Она ржёт, она в лесу халов! Да какой? хрен его знает! Типа, возле, возле Валдейл, или, типа. Да я не знаю. Б... А Блин, знаете, что у меня, наверное, уже сто раз лаканул микрофон, да? Я орала, да. Ты что, Маша захотела поматериться и что-то не получилось? У меня микрофон лагал. У меня микрофон лагал. Просто у меня некоторые... Просто у меня некоторые подписчики, ну, малая часть, они пишут то, что, ну, типа бесит то, что они так лагают. У меня типа звук увеличивался или нет резко? Я тупый, хападу, я тупый. Все, ясно, у вас такие уже пробитые уши, то что вам все равно, что... Хорошо, там со звуком, да? Это еще вам повезло, что мы с Миской орем. Вы не представляете, как я их сейчас обманула жестко. Я побежала, короче, в кое-куда по дороге. По одной очень жесткой. И, короче, я тупо сначала вверх залезла, а потом спрыгнула резко. Я тоже так спрыгнула. Они типа прыгнули за мной я умерла, и такая: убегаем. Убегаем стрельба. А у них что-то не получилось умереть, ну как обычно я умираю, а они нет. А, Блин, мне не отвечают в клубном чате, что-то они совсем это. Главное, спасибо. Не у меня продолжать. тупо не получается их, у... У... у них тупо не получается меня догнать, у них тупо не получается, они меня кучка видели, но у них не получается. Просто. Может им написать, что мы искатели? Ой, нет, ребята, ребята, вы понимаете то, что тупо я сейчас одна живу. Живи. <связь> ой, чё за чуваки бегут? Ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, <связь> блин. Машу и всех остальных уже давно, да? давно поймали, а меня до сих пор не поймали. <связь> вот это, это, это а, -а, а, Маша, <связь> Маша, Маша, Маша, отбой. Ты не заметила, к тебе близко уже подбегали. Просто там люди опаздывают. и Я тебе говорила, смотри, если близко к тебе подбежали, значит, они уже в тебя забежали. Мне сейчас пишут то, что они богате. Мне сейчас пишут Еля, то, что она в тебе была уже 3-4 раза. Мари, Мари Салюс а, и они... они вообще не были ко мне близко. Они сказали, что поймали еще сферкровь. Я не понял, они вообще далеко от меня были, очень жестко далеко, как не, они не, меня не, понимали. Не-не-не, там, но, знаешь, сколько должно быть? Где-то. Да, ух ты! Е. Не знаю, довольно много, но близко. То есть, ну как на чемпионате, знаешь, типа того. Вот, типа, типа тебя погнали, да? Но ты игроков не видишь в себе. Ну, типа, как типа, типа. Типа, типа, типа, типа где-то 5. 5-8 корпусов площади, то такое. Ой, Понятно, ладно, ребят. Все. А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Маш, подожди, давай еще раз. Нет, следующий раз. Давай в другой локации, давай в другой локации. Ну а ты в следующий раз. Серьезно, это Это, Маша, это вышло слишком коротко. Ты понимаешь, это вышло слишком коротко. Вообще выжить. Это было слишком жестко, ты понимаешь? Mm -hmm. Тупо пришли огромное количество людей, которые нас очень быстро поймали. Ладно, просто... Маш, мне нужно что видео заканчивать. Ладно, Маш. Мне нужно видео заканчивать. А это я говорила меня. то, что это продлится очень быстро. А я нас найдут, нас загружат. А я говорю, вы меня не слушали. Меня не окажут, и ты даже что меня поймали просто. Просто, все Да, да, да, тихо, тихо, тихо. можешь мне закончить видео? Спасибо. Всем огромное спасибо за просмотр, и пока-пока, ждите следующего раза, все будет во вкладке сообщества моего канала. Эта игра была очень забавной. Все такое? Нет. Маша, ты понимаешь, что это видео выйдет в 4 минуты? Блин, в 4, ёпра, садай. Не в 4, не в 4, не в 4, норм. Все. видео, то скоро уже больше будем болтать, чем нас искали.